Силу, возникающую при движении одного тела по поверхности другого и направленную против движения тела, называют силой трения. Одной из основных причин возникновения силы трения являются шероховатости поверхностей соприкасающихся тел. Вспомните, как движется шайба или мяч по поверхности льда и сравните с их движением по земле и асфальту. Очевидно, что по достаточно гладкой поверхности тело движется гораздо дольше, чем по шероховатой. Следовательно, сила трения в первом случае намного меньше, чем во втором.